Вы берете морскую губку и вот так вот просто наносите материал. Так, мешаем. Ну что, взвешиваем? Нам объяснили, насколько вот этот сертификат важен для европейцев. То есть ни одна американская краска в жизни никогда не получит такой На белом ты закрой. Да, вот, да. это уже гуще. хочу да. вот это сейчас взять и показать вам, как можно затонировать. Да. О, на пальчик, да. пожалуйста. Сейчас.